вторая карта карта т Вертиго. Фиджес Еспортс против Севен Форсес Еспортс. Все то же самое, что, собственно говоря, было сейчас на Мираже. Повторять это не буду. Но, разве что, теперь счет 1-0. И 1-0 в пользу команды Фиджес Еспортс. E Они выиграли чужой пик. И сейчас Севен Форсес выиграли по ножовщину на чужом пике. Да, теперь у них есть возможность выбрать сторону. Привет всем, Светлана Андреевна, Здравствуйте. Uh, и это смена сторон, ожидаемо Ожидаемо, опять же, ничего удивительного Ну что ж, удачи командам, ребятам Приятного просмотра, поехали Рама Серго Стример топ, скорее всего, россияне выиграют Так как Аул Аулпрос смог навязать игру на вертига Что говорит о Фиджесах да, в принципе, отчасти это действительно возможно. История э, помнит эти моменты, как говорится. Спасибо вам большое за то, что вы считаете меня топом. Ну и да, спасибо вам большое за подписочку. Изи а for Фиджес Е-спортс. E ну, посмотрим, посмотрим. На самом деле здесь еще совсем-совсем все неоднозначно. В атаке Фиджесы интересны, но только в качестве команды, которая обладает девайсами. На пистолетках и на экономических ребята себя вчера вот во всяком случае не демонстрировали, как какая-то серьезная, уверенная команда. Ну, более-менее неплохо сыграли оборону. Поэтому то, что сейчас они начали в атаке, конечно, для них большая проблема. Артем! Усп... Нел, спасибо вам за подписочку на ютубчике. А, Тиф ОУДЖ Генк ожидает а, аркадищих действий, а соперников дожидается, ставит хедшот, это второй хедшот от него же второй минус, собственно от него же, Вайхасу. просто на ноге, убегая с точки, залепил хедшоте, Ну серьезно, наглец, наглец, черт возьми, я еду домой из Светлана Андреевна, а почему, если не секрет? Третий хедшот от ОУДЖ Генк. И по одному от Ns Dios 1-0. Вот так поражаюсь я. Просто поражаюсь. I am слабый. Спасибо за подписочку на Твиче. Благодарю вас. Sky Dragon, приветствую. А Кто первую карту взял? Первую карту взяли ребята из Fidges eSports. Итак, проход на Б. АБ. Открытый, абсолютно легкий и абсолютно непринужденный, да, потому что у нас, собственно, как вы можете заметить, игроки атаки пошли на Б. Пошли на Б. Я прошла врача раньше. Прописали пить вино. Серьезно, Светлана Андреевна, вы не шутите сейчас? Ну, значит, нарежемся сегодня тогда. Мэйби Паша, приветствую. Паша Глебов, привет вам от Савы Hero. Оставайтесь true. 2-0, дорогие друзья. Но опять же, хочу заметить... И, блин, хотя я и на Мираже то же самое как бы замечал. Но это очень на самом деле пугающая тенденция. Потому что я сказал, что Seven Forces на своем экономическом... Вот посмотрите, какую борьбу навязали. А они взяли и проиграли, блин, первую карту. То есть здесь сейчас как бы типа не хоть и в не слабой далеко стороне находится. Вообще, конечно, я считаю, что на карте Вертига сила стороны во многом предопределяется командой, которая играет за ту или иную сторону. Поэтому не стану никаких все-таки здесь доводов э, и выводов утверждать. Смотри, чует, а -а ай, КСУ, елки-палки. Какой сумасшедший человек просто взял и расстрелял стенку, расстрелял балку и вынудил соперника открыться и убить его. 3 в 4. Атака установила бомбу, обороне предстоит выбивать и Вайхасу забирает уже первого подошедшего на ретейк. Ну, тяжко, конечно, придется. Очень тяжко. Отличный спрейдаун от КС Суд. В результате 4 минуса оформляет вот этот вот парняга. Ну и на табло три в о, мне тоже доктор прописал Хорошо питаться и отдохнуть в курортах Счастливые лю вы люди А мне доктора прописали 20 уколов 5-миллилитровых э Это просто что-то с чем-то, дорогие друзья <laughs> Вот это прикол Лучше бы вина прописали Я бы от вина не отказался Серьезно, стакан в день И закусывать говядиной Слушай, а можно мне также пропишут? КСУ! Энтрифраг фраг по фронтчикею. Пистолеты, как вы понимаете, да? Девайсы-то не зашли в предыдущем раунде. Придется теперь бороться с пистолетами, что уже снижает шансы на победу для команды э, Seven Forces. Не сумел в спину забрать Блади Мунов оппонента, потому что депресс ну вы сами видели, он, в общем, замансил. Да, он начал дергаться, и поэтому не получилось сделать минус. КСУ через дымы. Еле-еле живым остается, но все-таки делает минус. Артем. Артем. Минус... Минус кто? Минус вай... Да ладно. Вот это Артем. Ай да, Артем! На дегле минус на подобранном калаше 2. У тебя на завтра уколы есть или заехать купить? А, за на завтра как раз последний, свет, Поэтому, да, надо заехать купить. Но можно это сделать завтра, по сути. Ну, сейчас только тайминги. Только тайминги определят, кто выиграет в этом раунде, потому что Депрестат и Артем находятся практически на одной и той же позиции, можно сказать, гуськом идут друг за другом, но тайминги распорядились так, что Фиджерс Еспортс выигрывает этот раунд 4-0. А ты сам играешь в 1.6? Я бросил играть в 1.6 еще в 2016 году. Ну, периодически я могу зайти на какие-нибудь паблик-сервера, но не более того. Ну, может... Ну, на юбилей канала играю в 1.6 в КС Гол там и так далее с подписчиками. Все. А так, в целом, я в CS уже не играю довольно давно. Очередные девайсы у эстонского коллектива, то есть очередная попытка реализовать что-то такое, что реализовать не получилось немножко раньше. Но Депресс забирает Блади Мунфа и первый минус в раунде сделан коллективом Fidges Esports. Тиф Оуджи Генк. Когда юбилей? Ну, когда 20 тысяч будет, логично. Ну, юбилей по количеству подписчиков имеется в виду, не самого канала. А юбилей канала будет в 2024 году, 10 лет каналу будет. Ну что, тишина. Тишина, фиджесы включили свою вот эту... Свою излюбленную атаку, когда мы сидим полгода и через полгода начинаем выходить и умирать. Именно так сейчас и делают Фиджесы, потому что действуют исключительно по одному. Никаких командных действий а, в данном раунде вообще не прослеживается. Поэтому, ну, можно, наверное, справедливо заранее было говорить о том, что это 4-1. Не успел сказать заранее, поэтому говорю по факту. Фиджес е 4:1 4-1. Выигрывают по-прежнему, но сдали раунд, который можно было-то и не сдавать с точки зрения денег. В плане того, что Fidges спорт если бы выигрывали предыдущий раунд, оставляли бы оппонента без деньжат. 10 лет, очуметь а какой-то старый, Сань. Только естественно. Я согласен, ведь очень. Я когда вспоминаю, что я начал комментировать Counter-Strike, когда мне было 20 лет. И потом вспоминаю, что мне сейчас уже 30. Естественно, я старый. Черт возьми, я мамонт. КСУ минус Бладимунф. Инсдиоус через дымы еще умудряется В кого-то там настреливать Жесткие, жесткие ребята, ничего не скажешь Но Дрей, кстати, тоже не пальцем деланный Отличный прострел сейчас показывает через дымы Под флешки там, короче Куча всего неприятного Сейчас произошло для команды Fidges Esports. Однако Фром Чкей не успевает Даже выстрелить и в этот же момент самый Сгорает в Молотове Дрей Завершающее слово за Инсдиоусом Счет 5-1 Это просто, дорогие друзья Гвозди. Гвозди, которые аккуратно вбиваются в гроб эстонской команды. Как бы грустно и грубо, возможно, это не звучало. Но действительно, пока что Seven Forces не могут себя найти в обороне. Сами выбрали начать в обороне и не могут себя в ней обнаружить. Запомните эту дату, 24-м году. Поздравляю. <laughs> Пусть записи останется хорошо. Акмал заранее поздравил с юбилеем. Заранее, конечно, не поздравляют, но в любом случае спасибо. Проход на Б. И, кстати, немедленно. И кстати, вот вообще ни разу немедленно. медленно. КСу и прям жесточайший хедшот, хорошее попадание. А тебе КС не надоело? Нет. Я люблю Counter-Strike. В принципе, мне надоело в нее играть. Но комментировать ее мне не надоест, я думаю, еще очень долго. Артём, минус КСУ, Блади Мунф, минус Депрестед, ситуация 2 в 2. Теперь все уже, опять же, не настолько уж однозначно, казалось бы. <laughs> Блин, я только хочу понадеяться, что эстонцы смогут оформить ретейк, как они просто получают медаль за синхронную гибель. Ну, непорядок, негоже, некрасиво. Эстонцы, соберитесь. Я, конечно, понимаю, что чужой пик... И потенциально эстонская команда и не хотела, может быть, даже Вертига разыгрывать. Но вариантов-то других нету. Раз уж соперник пикнул, то придется играть. Ведь э, играли уже Мираж, которые выбрали Фиджесы. Э, прошу прощения, которые выбрали эстонской краски. этот Кстати, кстати почувствовали, да? Почувствовали игроки атаки, что сейчас может пойти поджим. Здесь Фромчкей с МП-9 забирает Вайхасу. А все почему? Потому что... Не поверил игрок Fidges Esports в то, что действительно может последовать поджим Здорово, братик Борис Бритва Привет, Нурик, привет Просто не дают шансов бедным Seven Forces Не могу не согласиться, действительно, очень тяжело идет первая половина у команды из Эстонии Ну, может, атака будет крутая Да и первую половину еще надо доиграть Здесь косят, смотри, сейчас просто в соло Бум первый, бум второй, бум третий. Легчайший. Подобрал калаш. И на калаши еще одного, дорогие друзья. 4 минуса от косята. Вот это раунд. А вы там про какие-то унижения говорите. Вот кого сейчас унизили: всю команду Фиджес. По результату 6-2. Ну, попыточки, не пыточки, что называется, можно как можно дольше пытаться, конечно, воевать, удерживать какие-то позиции, на что-то где-то надавливать, искать слабые места у соперника. Но все это лирика, конечно, и не больше. На самом деле, вот так внезапно, внезапный энтрифраг, сдегла от КССУ с одной пули, какой-то просто, опять же, нереальнейший минус. Но один девайс уже теперь появляется у фиджесов, хотя на начале раунда не было ни одного. Как канал продвигается? Ну, потихонечку, потихонечку. Какие карты и кто что пикнул? А, первая карта Мираж. Мираж пикнули... А... Seven Forces eSports. И проиграли его со счетом 16-10. Вторая карта Вертига. Его выбрали Fidges eSports, ну и автоматически несложно видеть счет, да, 6-3, 6-2, простите. Ой, а может быть я оговорился, а может и не оговорился, как знать. А у тебя хороший комп, да, комп хороший. Доста ну, достаточно, так сказать, неплохой. А сейчас, ну, я его покупал за 305 тысяч рублей. Полтора года назад. Сейчас со всей этой историей он дорожал изрядно. Артем и Блади Мунф удерживают, стараются удерживать, во всяком случае, выход на точку. И даже что-то действительно сдерживают. Ну и Блади очень вовремя в спине у соперников, оказывается. А третья карта Инферно. Да, прервался я на э, вопрос, касающийся компьютера. Да, э, именно так. Третья карта Инферна. Где мой петух? Так я же тебе кинул заявку в друзья, ты ее не принял вчера. А как только примешь, так сразу петушка тебе закину. Это хорошо, ладно, удачи, береги себя, Борис Бритт, еще поговорим. Давай, Нурик, и ты себя тоже береги. Здоровья тебе и удачи. А, готовность выхода на только что... Вот прям свежевышедшую точку А, на которой в предыдущем раунде уже пытались зайти фиджесы. Ну, сейчас, кстати, получается... Да и нехорошо получается. В общем-то, получается, как и в предыдущем раунде. Только, конечно, разница заключается в том, что в предыдущем раунде были пистолеты, а теперь девайсы. Но, тем не менее, ситуация 3 в 3. Все игроки обороны находятся на непосредственной точке А. Принял вчера и сразу лег спать. Ну, я догадался, да, потому что после игры смотрю, а ты сразу в оффлайне. Ну, после стрима закину тогда петуха. А ретейк-то будет? От флешку аккуратно. Неплохо. <laughs> Надо признать, аккуратно и действительно очень неплохо. Вот так красиво, я считаю, очень э, скилловенько фиджесы расставляют этот раунд. Действительно, очень и очень круто. Что ж, 10 раундов позади. И по стечению этих 10 раундов в очередной раз у команды Seven Forces. Небольшие сложности с экономикой начали появляться. 3 МП9 э, как бы, как ни крути, указывают на то, что сложности все-таки имеются. Но зато есть снайперская винтовка и МК, которая, опять же, парадоксально, конечно, не очень сильно смотрится в этом раунде. Мне вот так кажется, не совсем логично было закупать столь дорогостоящие девайсы к МПшкам типа... Ну ладно. Не будем рассуждать о том, правильное ли это действие или неправильное. Оно может сработать. МПшки хорошие девайсы. И вот видите, Артём Артём не позволяет поставить бомбу своему сопернику. В наглую просто врывается и вырубает Тифа. Депрестед. Минус снайперская винтовка из команды Seven Forces. Еще один минус от Депреста, да. Жестко. Жестко. Очень жестко. Дрей последний. Попытка зайти в спину тоже ничего не приносит. Ну и как следствие, 8-3. А у тебя какая карта? Типа Тинькофф или Сбербанк, или ВТБ? У меня Сбербанк, Открытие. Э, от Яндекса есть парочка карт. Карт много, в общем. Ну, Разница-то такая. Как бы. Как бы. Победа в первой половине у команды Fidges eSports уже зафиксирована. И для них это, ну, я думаю, очень и очень... Радостное известие. Но сейчас экономический, да, в общем, предыдущий форс реализовать не получилось, поэтому будет попытка выиграть раунд на пистолетов. Но пока что, опять же, размены не в пользу обороняющейся э -э -э стороны. А видеокарта. А видеокарта в описании есть вся моя конфигурация, которую я использую для трансляций. Блади Мунф. Ну есть точная инфа о том, где находится Блади Мунф. Хитрый, хитрейший КСУ убегает ставить бомбу на точку Б. Кстати, очень круто. Опять же, вот вот Фиджесы порой делают какие-то скучные раунды, но сейчас делают прям поистине что-то необычное, да. То есть какие-то фейки, какие-то стяжки, перетяжки. Но сейчас Блади Мунф убегает на точку Б уже понимая, что сейчас происходит. Но получает здесь по голове от КС Су И таким образом на табло 9-3 И я вынужден признать, что Оборону на карте Вертига Seven Forces отыгрывают хуже, чем Отыгрывали ее на карте Мираж Потому что на Мираже это было 8-7 Пусть и проиграли, но 8-7 Теперь же максимум можно надеяться На 9-6, да и те 9-6 Скорее всего не будут удовлетворять Интересы эстонской команды Минус от Инсдиоуса. А, падает Фром только что. И это прям... Это прям печально. Опять же, энтрифраг не за эстонцами. Снова они вынуждены играть раунд в меньшинстве. Обороняться в меньшинстве всегда тяжело. Очень тяжело. 4 в 2 ситуация. Дрей, ух ты, попущу и хэдшотом забирает из Диоуса. Ну, конечно, нет никакой разницы, хэдшот там или не хэдшот, но просто красиво. Еще один минус от Дрея, ну и надо добрать еще двух оппонентов, потому что оппоненты, опять же, как всегда, оставили бомбу и и все. И дали полностью весь расклад, всю инициативу именно игроку обороны. Частенько за фиджесами такой грешок есть, что они забывают подбирать девайсы. Ой, девайс, подбирать, господи, Забирать, подбира... забывают подбирать бомбу, что-то затроило меня. Блин, я вспомнил, как ты стримил э, по 1.6, там всякие финалы, их, может, вернешь. Так я и продолжаю стримить 1.6, я не отказался от трансляции э, этой версии Counter-Strike, просто тут важно понимать, что я... Работаю по заказам, да, то есть кто-то должен отыграть матч по Counter-Strike и заплатить мне за его комментирование. Вот как только такое случится, CS 1.6 сразу вернется на экраны. Кстати, что забавно в данной ситуации, дорогие друзья, это то, что Дрей просто свалил. Просто в наглую свалил и не стал ждать, что кто-то придет за бомбой. И вот сейчас просто вырубил Дипрестеда, находясь на точке А и нет времени у Вайхасу для того, чтобы выиграть здесь перестрелку. А, ну, отдача, конечно, грубейшая отдача раунда команды Фиджес Esports. Настолько сильно испугаться одного игрока обороны. А, ну, это прям забей. Квадрокилл. Квадрокилл сделал в результате игрок э, Seven Forces. Ну, а Фиджасы в целом, ну, сыграли один из, наверное, стыднейших раундов для себя. Потому что, ну, просто... А почему они не пошли выбивать его? Почему они не пошли забирать бомбу сразу? Чего они боялись? Они вдвоем боялись одного? Вот так обычно и бывает. из-за этого отдаются важнейшие раунды. Ну, благо здесь этот раунд не повлиял на экономику одной и другой команды. Тиф... Энтрифраг по Фромчкею. Ну, опять же, блин, ну с энтрифрага и в предыдущем раунде Фиджисы начинали, поэтому теперь это уже не гарантия какого-то позитивного развития событий. В теории все может закончиться по-прежнему печально, как и в предыдущем раунде. произойдет отдача, например, пятого раунда. Ну, Блади Мунф ждет, что к нему кто-нибудь здесь на огонек захватит. Сейчас его под флешечку еще и пустят чекнуть. Пустили, чекнул, никого не увидел. А вот Дрей, автор квадрокилла в предыдущем раунде и автор чудеснейшего клатча и чудеснейшего раунда вообще в целом. Тиф не отпускает все-таки соперника. Как ни пытался Владимунф убежать, не удалось. Ну и минус от Дрея по результату по КСУ. Ситуация 3 в 4. И 4 это на данный момент и количество игроков атаки. Атака в большинстве. Снова в очередной раз. Третий минус от Тифа. Беда. Какая-то прям беда действительно сейчас происходит. Размен на точке А. Артем последний. И Артем почил. Почил Артем, увы. 10-4. Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья. Далее последует смена сторон. Но мне так кажется, на самом деле, этот раунд уже особо сильно ни на что не повлияет. То есть будет, ну, 11-4, ну, будет 10-5, разница будет не столь велика. Добрый вечер всем. Саня, огромный привет. России, Бапеш, всем приятного просмотра. Асад Бек, приветствую. Приятного и вам тоже просмотра. Ну, а Бапеш или не Бапеш, посмотрим, вот сейчас узнаем. По крайней мере, 1-0 пока что ребята из России выигрывают. КСУ КС Вырубает Артёмку. Ох ты. Практически с очень жесткий сейчас. Хэдшот поставил Владимун. К сожалению, не удалось спастись. Потому что соперники все-таки были достаточно близко к этой позиции. Ну и поставлена бомба. Наверное, опять же, этот раунд из разряда не выбивающихся. Даже пусть и небольшой перевес за атакой. Но на самом деле позиционно этот перевес удваивается. А то и утраивается. 11-4. Ну, вы сами видите винстрики, какие совершали фиджесы, как умудрялись, с каким трудом давались раунды команде Seven Forces. Статистика также, также на ваших экранах. Ну и тут очень сложно будет вернуться в игру эстонцам, тем более еще и в атаке. Потому что, ну, фиджесы сейчас, понятное дело, лишены инициативы по действиям. Ну, а зачем им инициатива, когда они будут просто сидеть и играть от приема? Какую же точку решат разыграть Seven Forces? И это все-таки точка Б. И здесь сразу, находясь... Понятно. <с> находясь в фулб... Вайхасу, я думал, это сделал минус Косят, но нет. Вайхасу застрелил своего тиммейта. Помогу, говорит вам. Помогу, что бы нет-то. Один НСДОУС остается против двух оппонентов. И здесь хедшоты от Бладимунфа. Ну, конечно, надо прям просто вставить... Uh, Раскаленную арматуру Кое-кому за тимкилл Потому что этот тимкилл прям Очевидно заруинил раунд Очевидно Как минимум в конце была бы ситуация 2 в 2 И там инсдиоусу не было бы необходимости Открываться uh, чуть более агрессивно Можно было бы посидеть Подождать дымы, потому что потом он это делал бы Ну, открывался, я имею в виду вместе со своим тиммейтом Ну, короче, ладно Эстонцы подарили нам надежду на камбэк в принципе, на Мираже они тоже нам дарили надежду на камбэк, но осилили взять только десятку. Ну, легчайший, конечно же, легчайший раунд. Как бы ни пытались сейчас, смешно даже, я бы сказал, принимать Фиджес этот раунд, очевидно, что этот раунд закончился бы поражением. Ну и девайсы. Ранний достаточно бай, но... Ну, полноценный, что самое главное, да? Для меня это ранний бай, просто если вдруг кто-то не понимает, я объясню, потому что люди, играющие в CSGO, прекрасно понимают, что это никакой не ранний бай раунд, это абсолютно нормальный после изменения экономики в CSGO, он стал нормальным. Но глобально давайте вспоминать ситуацию, не отпускаю сейчас тифа, это минус один. Минус один, но самое главное это энтри фраг, это не просто минус первый, это... Это важнейший фраг с точки зрения, который позволит эстонцам сейчас занимать позиции те, которые им уже хочется. КСУ забирает фромчики, а следом Инсдиоус расправляется с Бладием Мунфом. Правда, опять же, на каждый минус поступила по размену. Два в два ситуация. Инсдиоус забрал Артема, и у нас установлена бомба на точке А. Так вот, да, я просто как чаще комментатор дисциплины Counter-Strike 1.6 привык к тому, что там, собственно, экономика это другая, и поэтому... Там это называется ранний байраунд. Ну что, Косят, Удержит ли? Да! Парадоксально, но, дорогие друзья, удерживает Инсдиоус в упоре. Не сумел забрать соперника. И это 11-7. Ну что, эстонцы действительно сейчас будут камбэчить? Вот хотите, нет. А хотите, да. А будут камбэчить? Неизбежно это. Потому что сейчас они на кураже, опять же, все вот это вот. Все, да. Готовьтесь, короче, к инферно. Я так думаю. Бладимунф, Дрей, по фрагу, ну, экономический, собственно. Ого. Ого, ничего не видят, и просто то умудряется забла заблать, забрать Блади Мунфа. 3 в 4. Подгорает немножечко игрок атаки. Еще раз немножечко подгорает. Ну... Стреляет в голову тиммейта. Видит, как умирают тиммейты. Че Я просто в шоке, дорогие друзья, насколько сейчас криво обороняются фиджисы При этом я в шоке от кривейших действий Дрея. Но самое смешное в том, что Дрей еще и, в общем-то, по сути, получается, сыграл-то хорошо. Депрестит. Минус Дрей. Ну, один на один остался. Ну, может и ретейкнет, кстати. Че бы нет. Че бы нет. Надо понимать, где находится соперник. Диффузов-то нету. Поэтому надо уже просто делать фейк по диффузу и надеяться, что соперник сейчас не сразу придет. Вот он. Вот он хае. Ну и тут да. Артем. Артем ставит точку. Были близкие фиджисы но нет. Не сдаются эстонцы, хотят третью карту, хотят победу эстонцы. Вопрос, отдадут ли ребята из России эту самую победу своим оппонентам. Снайперская винтовка у OG Генга, он же ТИФ, и у КССУ. Две снайперские винтовки. Очевидно, что каждая будет разыгрывать свою позицию на своей точке. На своей точке. Забавно, как получилось на своей точке. Простите, дорогие друзья, но выход на ад вы раскидали и подумали, что никто в эти молотовы не пойдет. А нет! Пойдут еще как, Владим. Да ладно. Да ладно, серьезно? Ну оборона у команды Фиджас — это отдельный вид извращенства. Это отдельный вид чего-то плохого. Потому что это не оборона от слова вообще, конечно же. При всем уважении к команде, но я думаю, со мной согласится как минимум большая часть чата. Uh, вот так обороняться ну, нельзя вообще Потому что, ну там, блин Проходит Блладимунф, делает минус по миду Забирает, я не помню, на ком там был сделан энтрифраг Но это не столь важно Ну там это либо депрестат, либо инсдиоус Не суть, это ничего не меняет И дальше такой КСУ стоит и даже не поворачивается в сторону меда, ну Типа, приходите, убивайте меня, а чё я-то чего? Ну, хотя бы просто развернулся бы, я не знаю. Что ж, взрыв бомбы 11-9. Разница, между прочим, между командами уже в два матчпоинта. В два. Всего-навсего два. Посмотрите, счет 5-0 во второй половине. Паузу нужно брать эстонц эстонцам, э, русским. Однозначно нужна пауза. Кураж нужно сбивать, только это может помочь хоть как-то. А тут, конечно, вопрос, нужна ли эта помощь. Может быть, Fidges eSports готовы отдать вертига, э, и еще и сыграть Inferno. Кто знает? Кто знает? Депресс этот Под флешечку хороший дабл Килл. Бладимунф еще разменялся. И здесь Тиф отстреливается со снайперской винтовки. Отстреливается. Круто. Косят остается последний. Один против троих. Ого! Жесткий минус по снайперу вражеской команды. Ну и два. Два игрока. А, -а, а обороной КСУ На калаше Добирает оппонента И, естественно, это 12-9 Ну и экономика, как вы видите, да, вот опять же забавно Вроде бы 5 раундов к ряду выигрывали А экономика-то все равно не совсем идеально Ну, в частности, не у всех Не у всех Придется продропать тиммейтов И, как следствие, экономика станет еще немножечко хуже, да? Но в следующем раунде, я думаю, худо-бедно, но Seven Forces, даже проиграв 13-й, все равно сделают бай. Проход на точку А, дамы и господа. КСУ Вайхасу. Что-то там, короче, кровавая баня сейчас произошла. Бомба выпала, попытка прострелить цемент от Артема. Вот эту вертушку Артем сейчас сделал. Крутую вертушку сделал. Остается один против двоих, кстати. Ставит бомбу. Кстати, прям реально ставит бомбу. Не фейк. Забайтил Тиф на себя внимание соперника, ну и в результате вы видите, да, что произошло-то. Вот, я же говорю, стоит похвалить команду, команда начинает проигрывать. А стоит поругать команду, команда начинает выигрывать. <laughs> Заметьте, я сказал, что фиджесы плохо обороняются, и с момента, как я это сказал, они взяли два раунда. Я сказал, что эстонцы молодцы и дают реально крутой камбэк. Они начали проигрывать. Короче, не надо, наверное, мне делать каких-то умозаключений, потому что, судя по всему, они действительно на что-то влияют. Ну, а вот теперь уже проблемы с деньгами прям достигают своего апогея. Последний девайсный раунд, который сейчас эстонцы могут провести. А в случае чего, как бы, может, все закончится очень плачевно. Саня, ты... Дальше не могу догадаться, ведь Я просто знаю, что... Э, э, вот то, что ты написал, это. Саня не. А, Саня, не хвали, не ругай никого. Все, Витя, понял, принял, понял, принял. Молчу. Все одновременно молодцы, все одновременно плохо играют. Но выход на точку Б, тем не менее, под дымы. Причем достаточно плотное занятие с МАК-10 калашами и всем, чем только нужно для победы. Как это было больно! Инс Вместе с КССУ просто разорвали сейчас соперников, забегающих в сайт. За долю секунды закончился этот раунд. Причем еще как бы не закончившись, да. По факту он еще продолжался. Но Фиджесы уже, конечно... Поставили в нем точку. Да, все как бы. Все. 14-9. Плакает Витя. Витя, не плачь. Все нормально, сбрил, красиво, я согласен. Но, опять же, я всегда говорю, что победить должна команда достойнейшая и сильнейшая. И, ну, справедливости ради, если Seven Forces не могут выиграть в силу каких-то обстоятельств, значит, они, наверное, и. Не буду говорить, это слишком грубо говорить, что кто-то недостоин победы. Нет, я считаю, что победы здесь кто-то достоин. Я опять пропустила, кто первую карту взял. Света. Фиджисы первую карту взяли И вот сейчас 15-9 Объясняю ситуацию для всех тех, кто в танке Как вот, например, моя супруженька а, Если Фиджесы выиграют Один раунд на карте Вертига До того, как их соперники выиграют 6 Ну, то есть, если Эстонцы выиграют 6 То это овертаймы Если Фиджес выигрывают 1 Быстрее, чем соперники 6 То это 2-0 по картам и ГГ Иго-го Пошел накидывать флешечки под прием. И уже делает энтрифраг по Блади Мунфу. Но давление на точку Б никуда не уйдет. Я считаю, что эстонцы все-таки будут пытаться захватить именно эту точку. А вот успешно ли они ее будут захватывать, тут уже вопрос, конечно, другой. Ну, Depressed обладает хорошей позицией для приема. Также рядом с ним находится его товарищ э, по команде. Но бомба при этом по-прежнему находится не под точкой Б. А ты один живешь? Нет, вот как раз ладно, которая написала сверху, это моя жена. Так что нет, я живу, конечно же, не один. Ой, депрессит. Все, я не смотрю раунд, смотрим, как летит депрессид. Хуи! <свят> И в конце просто такой, как, как мешок. Бум. <свят> забавненько, забавненько, дорогие друзья. Ну, простите, но там ничего такого, кстати, я не пропустил, в общем-то, да. Тиф остается один против троих. Не верю, честно сказать, в этот клатч, потому что все-таки это АВП. Но почувствовал, что кто-то заходил в спину, ведь почувствовал. а а, -а, -а, -а, -а, -а Дрей! <свят> <свят> Боже мой, простите, дорогие друзья. Но... Дрей не стал убивать сразу Тифа, понадеявшись на то, что он сейчас подойдет к нему поближе и сделает более грязные вещи, возможно, с ним. Может, он хотел его там зарезать или поглумиться как-то над ним. А, Лазис или Лазис? Ергашев. Не знаю, как правильно. Наверное, все таки Лазис. Спасибо большое за подписочку вам на Ютубе. Ну вот, короче, был наказан за свою дерзость. Хотел поближе подойти, в результате... <смех> Отошел еще дальше 15-10 По-прежнему матч -пойнт. Экономика у Фиджесов по-прежнему еще не закончилась Косят Вот прям чудом просто не увидел соперника Там пикселюшечка И как бы было бы GG Ну готовность снова разыграть точку Б Дорогие друзья Бомба на этот раз сразу здесь под точкой Артем на юмпике Забирает депресс туда, отправляет куда то непонятно. Куда? Зачем, Артём? Это... Очень нельзя так было делать. Это слишком рискованно, дорогие друзья. Куда же? Зачем бежать? Надо ставить бомбу и просто охранять точку. Трей остался последний, дамы и господа. И это прям, по-моему, прискорбно, но все-таки... Инферно мы не увидим. Что-то <чё> мне подсказывает, что инферно мы не увидим. Хотя. Хотя, может, ну, только квадракил. Только, только квадрокил. Но его нет, дорогие друзья. И это ужасно. Это ужасно, но все-таки это 2-0. Команда Fidges e-sport становится победителями Эркин Дыксириус Open Cup number one и забирают приз в размере 2000 рублей.